Приветствую вас зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение исторических сражений в игре Наполеон Total War. Ну что, у нас последнее сегодня сражение в этой игре, это Ватерло за британцев. В прошлый раз я сыграл битву за Францию, я держал великую победу, Наполеон победил и теперь он просто стал императором мира, можно так сказать. Ну а мы сейчас играем за Британию, то есть разработчики решили единственное сражение во всей игре предоставить нам э, другую сторону, как не за Францию. Это за Британию в битве при Ватерло. Здесь, кстати, другой пролог написан, давайте почитаем. Готовясь к сражению, объединению с объединенными силами англичан и голландцев, Наполеон уже считал войну выигранной. Русские войска бежали под натиском французов, осталась только армия Веллингтона. Франция одержит очередную победу, и империя возродится в огне войны. Ведь история вовсе не обязана повторяться в том виде, в каком вы, мы знаем ее из книг. Хм, интересно. Как-то написали, может, может быть неправильно перевели, потому что получился какой-то, если я правильно понял, несвязанный бред. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас, какое видео видеоставка. Кажется, Наполеон непобедим, армия смела в нас, почти не заметив. Отступление не помогло нам восстановить силы. Но здесь мы остановимся и примем бой. Наполеон будет остановлен, дальше он не пройдет. Чопорные джентльмены из Лондона позавидуют любому из нас тех, кто осмелился, в общем, сразиться с Наполеоном здесь при Ватерло. Да, похоже, наши локализаторы поленились. По-моему, ну, я почти уверен, что на английском языке там должен быть человек, который озвучивает нормально. У нас же локализаторы просто решили схалтурить, не найдя человека, который бы озвучивал голос Веллингтона, просто взять, забить и написать каким-то просто дефолтным шрифтом описание того, чтобы сказал Веллингтон. Но сейчас же еще и будет, как бы, фразы в игре. Вот мне интересно, их тоже не, это, не озвучили или озвучили. Потому что если не озвучили, ну это вообще просто. Это, это лень. Это называется лень-матушка просто. Потому что нашли всего единственного человека, да, для озвучки Наполеона. При этом для Веллингтона просто какого-то левого парня. Те же самые просто, кто там... Вот этот текст, кто писал, писал, не тот же самый человек, который озвучил Наполеона, верно? Он мог хотя бы взять, просто озвучить. Да, конечно, жалко. Серьезно, даже это не озвучили. Я решил остановиться здесь, на Брюссельской дороге к югу отселения Ватерло. Ну, я буду озвучивать так, чтобы звучало как можно неправильнее. Несмотря на вчерашний дождь, противник продолжает наступление. Остальные войска расположились в Агумоне, на, по правом, на правом фланге, включая отряды Игири, выкрывшиеся в садах. В каких садах? Вла Ла-Эссенте по центру. И в, по, по пилоте на левом фланге. Эти позиции мы должны удержать. У Наполеона, как всегда, есть артиллерия, особенно сильно она на правом фланге. К тому же, близ местечка Лабель Альянс, он разместил императорскую гвардию без страшных и грозных бойцов. Я уверен, что Блюхер выполнит обещание, но до его прихода еще нужно продержаться, а с тем пьяным сбродом, который у меня вместо армии, это будет непросто. Что за бред вообще? Серьезно? Блин, ну что-то игра резко прямо опустилась в моих глазах. Ну, точнее, не игра, а вот исторические сражения. До этого Наполеон озвучен был прекрасно, все было классно. И как бы с текстом, я думаю, там ошибок не было. Он тут пьяный сброд. При чем здесь пьяный сброд? Неужели и вправду в, лока... в английском языке, ну то есть именно в английской версии Веллингтон тоже говорит, говорит пьяный сброд? Ну, я что-то в это не верю. Потому что с чего бы вдруг на... Веллингтон стал бы говорить про свои войска, как пьяный сброд. Ну. Чё, ну, он ублюдок, что ли, какой-то? Вроде же, Вроде же студия-то канадская, если не ошибаюсь, Creative Assembly. Или откуда они? Ну уж... Они же точно не из Франции. Потому что ну, если бы французы, я бы понял, если бы это все делали, всю игру. Потому что Наплёна представляет как великим полководцем. Он даже выигрывает в сражениях, которые не должен был выиграть. Тут главное, Велингтон говорит, пьяный сброд. Я надеюсь, блюхер исполнит свое обещание. Иначе, ну, короче, нехороший человек. И наши локализаторы еще постарались добавить просто неозвученный текст. Да. Ну нет, я, конечно, из-за этого игру не буду хаять. Но просто вот как-то резко решили схалтурить последнее сражение. Да, вот ты играешь, играешь, играешь, играешь. И в конце такая награда, просто битва, которая не озвучена, ни хрена, еще и переведена неправильно. Ну, прекрасно, ребят, прекрасно. Я бы похлопал даже, наверное, вам. К сожалению, не знаю, кто это озвучивал. В общем-то, ну, и переводил, точнее. озвучил это нормальный человек, который Наполеона. а вот. ну, вообще за локализацию, конечно, халтурщики еще те. Ладно, что ж. У нас войска, в общем-то, такие же, как и были у Велентона, когда я играл в предыдущее сражение. По-моему, вообще прям идентичные, может быть... Ну, нет, хотя, по-моему, даже по, по составу те же самые войска. Единственное, я здесь замечаю, теперь у нас в, в лесах какие-то сидят егеря на САУ. М -м ну, вот они у меня, похожи, что в предыдущий раз меня и атаковали, да, когда я вот здесь был. Ну, вы, кстати, не видели тот момент. Я вот когда, как сказать, предыдущий-предыдущий раз играл сражение... При Ватерло я здесь оставил два отряда кавалерии. Тем временем, егеря Насау, похоже, вышли и пошли атаковать вот эту кавалерию, которая была установлена за холмом. Потому что я увидел, как они отстреляли моих э, кавалеристов. Так, ну что? Ну, я, в принципе, не знаю, что тут еще сказать. Потому что все у нас великолепно. Наши позиции просто жестче некуда. Единственное, только я вот здесь бы поставил, наверное, своих э, пехотинцев... Здесь у нас, кстати, стоят вот эти вот Егеря Сау. Можно было бы установить Коле, потому что я вижу кавалерию перед собой. Давайте-ка устанавливать Коле. Тут у нас, кстати, поместье Угумон. Наверняка Наполеон будет их атаковать сразу же. Причем, заметьте, еще есть такой момент интересный. Теперь у нас правый, ну, до этого за Наполеон, когда играл левый фланг, он не заблокирован, его можно вообще обойти и атаковать противника с тыла. Это довольно интересный момент, потому что я мог бы сейчас тогда завести сюда кавалерию. Давайте я так и сделаю. Заведу сюда кавалерию. А, так, ну, кстати, теперь у Наполеона гораздо больше войск, да. Когда я играл, было войск меньше, значительно меньше. Так, отсюда уходите, уходите отсюда. Игря на вы тут вообще бесполезны. Их можно потом будет в другой момент задействовать. Даже тот же самый Угумон пускай они будут оборонять. Это пополезнее будет. А, Угумон теперь разрушается, да? Вообще читер, а? Читер? Наполеон. Потому что он теперь ломает здание, которое в прошлый раз не ломалось. Но, оно... нет, хотя оно, по-моему, также точно ломается медленно. Да что вы там тупите, ё Что они творят? Алло, ребят, отступайте. ⁇ Мой, я ж вам приказал отступать. что они тупят? Хотите, хотите умереть просто, что ли, или что? Так, давайте здесь подведем, кстати, кавалерию. Потому что, я думаю, вот эти войска, они попытаются залезть в этот дом. Наверняка, вот поместье, они постараются ворваться. Нет, еще пока сильно далеко. кавалерия заходит у нас. Угу, хороший обстрел. Так, подводим еще один отряд пехоты. На правом фланге у нас пока все спокойно. Правда, войска Наполеона подходит. Я смотрю, тут сейчас, да, будет нападение Дайрона какого-то. Это такое, я не знаю. Похоже, что какой-то из командующих. Держатся, парни, держатся. Ну, кавалерии, конечно, сейчас аколия просто врежется, и все. Вся умрет. Да, я был прав, видите, они просто все умирают. Вот а тут еще мои пехотинцы стреляют сверху. Так что там все очень плохо для них. Так, заходим давайте-ка с правого фланга и атакуем вот этих линейных фузелеров, потому что они тут нашу, гвар... наших гвардейцев просто реально разбивают в щепки. Так, а эти, похоже, решили занять дом. Давайте быстренько помешаем это сделать. Опа, и тут тоже, смотрите-ка. Они пытаются занять этот дом. Так, так. Давайте-ка картечь врубайте. Так, отлично. Наступаем. Забираем этих линейных фузелеров. А, так они могут стрелять только по одному направлению, блин. Креново. Что-то вообще не туда вы стреляете. Я бы сказал. Что делать солдаты, емуэ? Тут, кстати, гренадеры похоже, что выигрывают сражение. Нужно подсылать на помощь. Давайте в рукопашню идите. Атакуйте. Так. Опа. И тут тоже наступают, да? Французы. Давайте в атаку. Да, блин, куда вы идете? ⁇ -мо ⁇ я вас поставил. Они стоят, блин, и тупо идут куда-то. Стреляйте по ним. Нет, хотя... Стопы, стопы. Ой, сколько кавалерии у меня погибло. Да, бегут войска, я не понимаю Так, тут что у нас? Тут тоже как-то не очень все Радужно Так, зажимаем их Отступайте Давайте задействуем этих солдат Пускай они заходят в этот дом. Хотя, можно было бы его обстрелять все равно. Знаете, наверное, так и сделаем. Обстреливайте дом, картечью. Я не знаю, что будет, конечно, если они будут картечью стрелять по дому. По идее, ничего. А, ну... Ну да, в общем-то и ничего не происходит. Они тупо стоят и ничего, не могут попасть. А, да, ⁇ -мо ⁇ куда все идут войска, мне вот интересно, а? Вот куда вы идете все? Хотите дом, что ли, освободить или что? Похоже, это правда, так они и хотят сделать, они хотят освободить дом, который нахрен нам не нужен. Точнее, который уже там а один отряд пытается освободить, они идут дальше освобождать. Так, кстати, вот это интересно, они выходят из дома и теперь идут в атаку. Так, отступайте, короче, на исходной позиции. Давайте, давайте, давайте. Да, блин, как они стреляют-то, А, они по кавалеристам идут огонь. Так, тут дом отбили Правда отбитие дома, по-моему, было не сильно уж полезным действием Так как все равно от него уже немало чего осталось, 50% всего лишь Так, ну тут французам уже не жить Конечно Капец, этот дом весь горит, по-моему, уже там просто взрывается Жесть Какая-то просто жесть Че, все, дом освободили Отбили Возвращайтесь Нам этот дом не сильно нужен, просто можно этим домом, как бы сказать, связать вражеские войска битвой. Вот этих давайте солдат сюда подведем. А хотя нет, слушайте, у меня есть же вон еще стрелки. Есть стрелки еще у меня. Воу, воу, воу, осторожней. Да, артиллерия здесь, я смотрю, у Наполеона до хрена. Не то, что у меня было там две пушки, блин, и одна конная пушка. У него тут пушки дофигища. И похоже, да, этому дому уже триндец, поэтому уходите из него нафиг. Все, выдвигайтесь. Его сейчас уже разрушат. По кавалерии огонь. Не, он вот тут займите, он вот тут вы назад отойдите, наоборот. Да, кавалерий много послов вперед Наполеон. Так, давайте огонь по пушкам Угу Кавалерию дальше еще отсылаем чтобы она с фланга это обошлай. Но пока что все равно очень опасно атаковать, очень много войск у врага. Блин. коры активировать, блин, а они тут нападают потихонечку. Так, убит вражеский командующий. Кто это, интересно? Маршал Ней убит. Ха. Так ему. И надо. Идите быстрее за своих, прячьтесь. Их слишком много. Бенадеры идут, кстати, похоже, за кавалерии мои. Прям мечтают до нее добраться. Блин, стрелкам, похоже, не жить. Да, их прям жестко чарджит. Давайте, да, разворачиваем фланги. По флангам надо развернуть отряды. Бегите в оттуда. Нахрен вы нападаете. Да, не все, не жить им. Давайте в атаку. Так, здесь разбили. Прекрасно. Так, Ритаров. отступили фу хорош хорош почти все войска уже разбили у наполеона у него остались лишь резервы небольшие лишь небольшие резервы у меня конечно войск тоже не прям много-много но по крайней мере у меня есть еще войска один дом разбомбили а не второй еще дом стоит вот тут у меня, кстати, очень много войск еще, распоряжение есть. Так, он ну, здесь тоже, в принципе, на правом фланге у нас также. В принципе, более-менее левый фланг у нас лучше всего укреплен. Мы сюда можем, в принципе, даже еще и перегруппировать еще один отряд, если захотим. Так, ну Наполеон, в общем-то, и нацелился на левый фланг мой. Так, один отряд даже вернулся. Хорош. Хорош, ребята. О, блюхер идет. Блюхер, правда, в этот раз пришел вообще не с того места, откуда в прошлой битве, да? Он вообще пришел откуда-то издалека, издалека, блин. Великолепно, блюхер. Так, разворачиваем. Солдат не Им-то еще надо дом занять, потому что тут тоже у меня стрелки сидят. Да, наполеона будет тяжеловато захватить это поселение, эту точнее виллу, эту ферму, может быть, не знаю, короче, хрен с ней с, с этим зданием. Так, подходите. Ага, Наполеон послал два отряда кавалерии, видимо, чтобы просто предотвратить атаку Блюхера. Но оставшаяся армия точно не справится с, мои, с моими солдатами. У меня уже очень много солдат. Подсылаю сюда еще подкрепление. Стреляйте, главное, по солдатам. Ребята Подкрепление уже близко Переходим в атаку Потому что Наполеон что-то действовать вообще не, не хочет Похоже Давайте мы ему поможем немного Сделать первый шаг Сейчас мои застрельщики привлекут его внимание. И потом на орудие мы их просто насадим армию. Да, уже все отряды у него почти уходят далеко подальше, чтобы, видимо, Блюхера встретить. Но он забыл, что у меня тут есть еще застрельщики. Вот так вот. Все, давайте все в атаку. идем в атаку так давайте здесь так тут моя армия тоже выдвигайтесь правда не вся только часть потому что конечно командующим там делать нечего только помрет и все, пока нападать все равно не будем, потому что тут линейные фузелеры у него стоят сзади, их надо будет расстреливать. Come on you bastards Их со всех стану расстреливаем. Так, заходите с флангов со снайперами с фланга. Заходите. Так, вот давайте вперед. Опа, они картечью начали стрелять. Отходите, отходите, блин, дерьмо. Вступили. Там, значит, надо по-любому кавалерий атаковать. Убит э -э генерал союзников. Великолепно. Как могут сейчас проиграть еще Прусаки? Еще сейчас походу, потерпят поражение, потому что они вообще фейлят там. Ну, давайте тогда сейчас кавалерии пойдем в атаку. И затащим это сражение. Но ну, Блюхер идиот, раз уж он погиб, поэтому даже оплакивать его или как-то жалеть о том, что он погиб, мы не будем. Он идиот. Ну, все. Хорошо, генерал ранен. Император Наполеон ранен. Все, давайте всеми вперед идем. Вперед в атаку. Все в атаку, выдвигайтесь. Я же говорю вам, идите вперед, ⁇ -мо ⁇ Отлично. Это победа союзных войск. Да, черт возьми, да, черт возьми. Давайте завершаем битву. Вот так. Я знал, господа. Я знал. Вновь они пришли на битву и вновь мы их разгромили. Что за бред собачий? Я знал, господа, я знал. Вновь они пришли на битву и вновь мы их разгромили. Что за бред? Вновь они пришли на битву и вновь мы их разгромили. Что за бред сказал вообще сейчас Веллинтон? Я даже не понял и слова из того, что он сказал. Кто пришел, кто погиб, кто проиграл? Ну, кто проиграл, ладно, понятно. А кто пришел? Он имеет в виду... Блюхера, что ли? Он каждый раз приходит ему на помощь? Что за бред? Ладно, короче, хрен с ним. С этим переводом великолепным. А, у нас Наполеон, в общем-то, потерпел поражение. И это была последняя историческая битва в этой игре. Да, наконец-то я собрал всех Золотых Орлов. и Ох, это была Великая Победа. И великолепные сражения были. Мне понравились особенно пирамиды вот сражения. Вообще прям классное было. Также мне понравилась битва при Бородино. Она была, в принципе, интересна. Правда, тоже, как обычно, она заключалась в том, чтобы обойти врага с флангов. Ну еще, наверное, можно подчеркнуть здесь, как битву такую при Лади, Потому что изначально, с самого начала, тон задала игра, что такое вот исторический сражений. Очень интересный, запоминающийся и классный. Я, конечно, бывало рейджил, но, знаете, это было... Да, просто потому, что мои войска реально фейлили. Или там по своим стреляли, или еще что-нибудь происходило. Ну, а с вами был Веном. Надеюсь вас увидеть в других исторических сраж сражениях на моем канале. Всем пока, удачи!